Камеру, вырубай нам! Камеру, вырубай мудила блядь! Камеру, вырубай нам! Камеру, вырубай! Камеру, вырубай! Камеру, вырубай! Камеру, вырубай! Кто вам дал съемку на что вам дал съемку на пьемку на дал? Запрещена, Why not? П moi дай ты Дай ты Давай, давай